Всем привет! Быть в курсе актуальных новостей – залог успеха современного человека. А в курс последних новостей студенческой жизни тебя ведет команда «Универ Ньюс. И я, Петрова Дарья. Смотри сегодня в выпуске. Хочу быть студентом. Количество абитуриентов в КФУ ежедневно увеличивается. Каково быть отличником? Наконец-то они получили то, что заслужили. Учиться и еще раз учиться. В КФУ заработала школа интеллектуальной собственности. Работа приемной комиссии вузов страны набирает обороты. Первых абитуриентов встречают и в Казанском федеральном университете. С будущими студентами общалась наш корреспондент Анастасия Иванова.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 250 самых талантливых студентов КФУ были награждены красными дипломами. Выпускников-отличников поздравил сам ректор Казанского федерального Ильшат Гафуров. Подробнее расскажет Адилия Валеева. В 2016 году церемонию награждения отличников КФУ провели в здании Института управления экономики и финансов. Всего на церемонию награждения было приглашено 250 самых лучших студентов Казанского федерального. И, безусловно, отличников с этим значимым событием поздравил и ректор КФУ Ильшат Гафуров. Я хочу сказать вам огромные слова благодарности за тот период, который вы провели в стенах нашего университета, ибо этот период был связан не только с получением знаний вами, но этот период был связан и с этапом формирования нового федерального университета. Церемония прошла в торжественной обстановке. Долгожданные красные корочки отличникам вручали ректор Кафульшат Гафуров и директора институтов. Казанский университет – огромное производство профессионалов в своей отрасли. Стоит отметить, что и отличников здесь гораздо больше. Например, в этом году с красным дипломом окончили 1630 студентов. И для того, чтобы получить диплом из рук ректора, студентам требовалось не только получить отличные оценки, но и проявить себя в общественной жизни, научной деятельности и, конечно, творчестве. Четыре года мучений, стресса и тиберсов. Теперь, когда... да. И теперь, когда э, ты закончил университет, закончил воскресный диплом, перед тобой открывается новая жизнь, и ты должен пытаться себя реализовать, найти, э, найти свое призвание. Потому что, как нам говорили после школы, что у вас начинается взрослая жизнь действительно. Только сейчас я начинаю понимать, что эта взрослая жизнь на начнется после этого дня, после этого выпуска». По словам ректора, университет это не только преподаватели и студенты, но и выпускники. И видно, что выпускники любят свой альма-матер и гордятся им. Я чувствую, на самом деле, с одной стороны, огромную радость и гордость за свой университет и то, что мы являемся его выпускницами. А с другой стороны, я чувствую горесть, наверное, и грусть, потому что я покидаю стены родного университета, который воспитал меня и дал мне достойное образование. действительно упорного труда. Я помню, что... Говорили декан, что говорили преподаватели еще на 1 сентября, в самый первый день нашего пребывания. И вот сейчас было бы здорово сравнить те эмоции, которые у меня были в самом начале. Тут ведь трепет все, даже не знаю, как это выразить, с тем, что сейчас у меня действительно чувствуется удовлетворение и гордость за проделанную работу. Я очень честно. Ой, на самом деле я чувствую гордость за себя, за свой университет. Четыре года прошли не зря. Я хочу сказать, что за четыре года мы получили много знаний, много навыков, которые пригодятся нам в будущих профессиях. КФУ – один из лучших университетов России. И похвастаться красным дипломом Казанского федерального может не каждый. Эти 250 студентов – лучшие из лучших. Желаем им и в дальнейшем быть всегда первыми. Адилия Валеева, Роман Самарин, Универньюз. Теперь познакомимся с самыми свежими новостями Рунета в нашей традиционной рубрике веб News. 4 июля представят фирменный стиль казанского зообоцада. Его лицом останется снежный барс, но выполненный в новом стиле. Ученые КФУ сравнят вред обычных и электронных сигарет. В группе исследователей трудятся специалисты, которые категорически против любых видов курения. И вопрос об одобрении использования электронной сигареты не стоит. Волейболисты Поволжской академии спорта стали чемпионами Всероссийской универсиады 2016 года. В соревнованиях приняли участие 16 мужских и 16 женских студенческих команд со всей России. Сборная МЧС Татарстана выиграла чемпионат по Волжье по пожарно-прикладному спорту. Участники состязались в преодолении 100-метровой полосы препятствий, подъеме по штурмовой лестнице на учебную башню, пожарной эстафете и боевом развертывании. В набережных Челнах прошли бал и рыцарский турнир на открытом воздухе. Гости праздника учили средневековые танцы и приняли участие в турнире по мечевому бою. Казанцы просят убрать статуи возле чаши. По мнению многих, они выглядят устрашающе и не подходят для такого места, как ЗАГС. В шести районах Татарстана откроют 3D-кинотеатры. Поддержку от фонда кино получили Зайнский, Лениногорский, Менделеевский, Титюрский, Огрызкий и Мамадышский районы. В России вышла книга писатели фронтовики Татарстана. Книги выпускают на татарском, русском и английском языках. Многодетные семьи могут бесплатно получить жилые участки. Земли расположены вблизи Константиновки, Больших Дербышек, а также в Высокогорском районе. Президент Республики Татарстан посетил ОАО «Татхимфармпрепараты». Там он ознакомился с новым производством стерильных глазных мазей, капель и нестерильных наружных мазей и гелей. Президента сопровождали ректор Казанского федерального университета, заместитель премьер-министра республики и другие. Студенты юридического факультета КФУ заняли третье место в конкурсе по международному уголовному праву в Гааге. В нем также приняли участие около 40 студенческих команд мира. Аналитический центр Эксперт выпустил предметный рейтинг университетов России. В гуманитарном направлении КФУ занимает второе место. В КФУ свои двери открыла летняя школа интеллектуальной собственности. На протяжении двух недель студенты и молодые специалисты со всей России будут углублять свои знания в этой непростой и полной подводных камней сфере. На открытии школы побывала наш корреспондент Диана Авакян. Как известно, интеллектуальная собственность в состоянии приносить прибыль ее владельцам, только если она обеспечена специально правовой охраной со стороны государства. Настоящим вызовом в этой области стало развитие цифровых технологий, которые делают возможным бесплатное копирование, распространение и передачу информации. Предотвратить преступления, связанные с нарушением авторских и смежных прав, задача Всемирной организации интеллектуальной собственности. На протяжении нескольких лет они организуют летние школы по всему миру, давая возможность студентам получить необходимые знания в в этой непростой сфере. Мы очень благодарны Казанскому федеральному университету за содействие в организации данного мероприятия. Это единственная летняя школа, которая организуется на русском языке и единственная летняя школа, которая уже на протяжении многих лет проводится в Российской Федерации неизменно. В течение двух недель слушателям прочтут лекции известные российские иностранные специалисты в области интеллектуальной собственности. Программа также включает деловые игры, мастер-классы и групповые дискуссии. Здесь ребята будут изучать тенденции развития законодательства по интеллектуальной собственности. Это и связано с патентом, и с товарными знаками, и с авторским правом, и с межными правами. И, конечно, система защиты, система охраны интеллектуальной собственности. Стоит отметить, что знания о законодательных аспектах интеллектуальной собственности будут полезны не только юристам, но и техническим специалистам. Эту мысль подчеркнул директор Инженерного института КФУ Наиль Кашапов. Мы могли параллельно, допустим, платные торговые образования давать юридических специалистов, специалистам, а вот включаем тех специалистов, которые на мировом уровне будут, конечно, очень сильно востребованы. Диана Вакян, Роман Самарин, Универ Ньюс. Говорят, что через 20 лет наша планета потеряет свои нефтяные ресурсы. Эта проблема не перестает волновать все человечество. Что необходимо предпринять? Возможно, ответ дадут ученые КФУ. Скорее смотрим.